отправляемся на экскурсию в Ростовский Кремль и вас приглашаем с нами. Визитной карточкой города Ростова является Ростовский Кремль, государственный музей-заповедник, основан в 1883 году. Вот его мы и собрались сейчас посетить. Изначально здесь была резиденция митрополита ростовской епархии, называвшаяся митрополитчим двором. Кремль находится в центре города Ростова и совсем недалеко от озера Нера. На ярком летнем солнце его стены сверкают своей белизной. Сколько исторических событий помнят эти стены и сколько тайно они хранят. Музей-заповедник включает в себя архиерейский двор, соборную площадь с Успенским собором и сад. Все это обнесено мощными крепостными стенами. Кремль построен в традициях русского соборного строительства и является памятником русской военной архитектуры до Петровского времени. В 1998 году Ростовский Кремль включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. А теперь немного истории. Ростовский Кремль строился с 1650 по 1680 годы. Заказчиком был митрополит Иоанн Асысуевич. Он хотел создать рай в полном соответствии с библейским описанием. Райский сад с зеркалом пруда в центре, окруженный стенами с башнями. После переноса архиерейской кафедры из Ростова в Ярославль Ростовский митрополитчий двор утратил свою функцию и обветшал. Здания Кремля использовались под склады, а в храмах не велись богослужения. Но просвещенное ростовское купечество решило на свои средства восстановить этот исторический памятник архитектуры. И в октябре 1883 года в Белой палате Кремля был открыт Ростовский музей церковных древностей а Государственная Дума в 1910 году законодательно закрепила общероссийский статус музея, постановив отпускать из казны деньги на его содержание. Храмы Кремля открыты для посещения, так же, как и музеи. Особенно примечательным является музей Фенифти. В нем представлены поистине шедевры ростовской росписи. На память можно купить украшения из Фенифти – которыми торгуют в лавках прямо у входа в Кремль. А мы отправляемся в метрополичий сад. Сад занимает довольно таки большую территорию, и он по-настоящему райский. Территория очень ухоженная. В саду растут яблони и вишни и много других фруктовых деревьев. Можно просто посидеть в их тени и отдохнуть. А вот и зеркало пруда. Здесь очень уютно. В пруду бьет вот такой фонтанчик. Посетители музея отдыхают здесь прямо на траве вместе со своими лохматыми друзьями. Ну а здесь расположен огород. А это стена из стриженной мелколистной липы. Примерно такая же располагалась здесь в 17 веке. Я тут увидела не только овощи, но и разные душистые травы, такие как мята и душица. А так митрополичий сад выглядит с высоты птичьего полета. Ну а мы отдыхаем в тени и дышим чистым свежим воздухом. Вот такие царевны здесь ходят. Исторические костюмы здесь можно взять в прокат. Со мной тоже произошло здесь историческое событие. Вот у этого пруда я упала и получила травму ноги. Вот результат. Информация для тех, кто не знает. В стенах ростовского Кремля снимался знаменитый фильм «Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию». Здесь повсюду расположены экспозиции с фотографиями актеров и сцены с фильма. А мы отправляемся на смотровую башню. Очень интересно походить вот под таким коридором. Я обожаю просто вот такие лестницы, своды, ощущаешь себя в прошлом. Стены здесь очень толстые, а коридоры узкие. Мы поднимаемся на самый верх под купол башни. Ограниченное количество человек может находиться наверху одновременно, не более шести. С обзорной площадки открывается прекрасный панорамный вид на город и озеро Нера. А еще здесь стоит бинокль. Можно посмотреть все в деталях. Ростовский крем красивое историческое место, которое посещает множество туристов. Он останется в вашей памяти на всю жизнь. И когда в очередной раз вы будете смотреть фильм «Иван Васильевич меняет профессию», вы будете вспоминать эти места. Я-то точно их не забуду в связи с моей травмой.